Ему еще надо каждый день. Просто обычно Обычно это физическое. А потом просто это физическая.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 Как расслабить ваше тело? Вас надо погрузить в очень мощный солевой раствор, для того, чтобы вы на время отрелаксировали, перестали ощущать собственное тело. В этот момент вы перестаете поддерживать свои напряжение. Расслабляйтесь. Но в этот момент вы не ощущаете его, вы не ощущаете жизни тела. А когда вы ощущаете жизнь тела? Горячие, когда у вас есть перепад, когда у вас есть контраст. то есть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 Вы оживляете тело или обливаетесь там ведром воды, конечно, после разогрева. То есть не надо на себя холод лить еще и холодно. Да? как-то подходите вопросу. Ходите в баню. Ну, не обязательно каждый день это делать. но ходите в баню, ну, если каждый день контрастную душку точно будет, то периодически будете сбадривать тело и ощущать телесный тонус. То есть здесь мы пишем для себя, это контраст. В брань. баню. Точно так же. Это, это смысле, по и по нижней традиции. По верхней, по по то же самое. Баня. Там вы обычно выходите. И так, прорубь. Да, и прорубь. Вот да. ну, и весь снежком растернется. Весь... Вот то же самое. И у вас есть уже ощущение жизни.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 а не только то нечто за которым все толпой бегают и ищут его и не да. находят да и не находят потому как уходят от того что является первичным так в этом процессе мышечная нагрузка что в ней важно когда ваше тело ну, каждый тело свой и ты должен прощать его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 Вы, да, да. Но как ни странно, все равно этот баланс мы достигаем через контраст. Напряжение, расслабление. Да, но это не такой, а это не пограничный это... контраст. И в отношении температурного баланса у нас всегда, как оживить тело, это создать ему пограничные условия. Есть, а здесь, смерть. а физической нагрузке мы не должны создавать пограничные условия. Типа сейчас мы надорвемся, а -а -а. и если не надорвались, Кто то, то слава да. Богу, не надорвались.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 Да. Да. Да. Да. Если уже не тянет, то да. да. Переработаны. Когда мы говорим о сексуальном удовлетворении, что имеется в виду? Это просто что, сексуальный контакт, объединение половых органов? О, вот, смотрите.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 Я понимаю, кажется, как же, как же, даже самореализация, где же вот, о чем мы сейчас. Неужели да, мы о подушке. О матрасе. О матрасе. В каком Я Да. В С кем это, это предыдущий путь? Здесь вы приедете домой и тресным, ясным взглядом измененного состояния сознания, посмотрите на то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 Понятно, мышечная нагрузка, не-не-не, у меня тахикардия, у меня, блин, что там у них еще есть? Давление. давление. у них, у них давление, потому что у них нету нагрузки. Нет, ну потому что у них нет времени, он самореализуется на работе. Блин. Он самореализуется, да, вот как раз вот самореализуется прям там вовсю. Что ты не видела горящий глаз, при как это, при болящем теле, который говорит, да ладно, бог с ним, сгорю за год, за труд, такое на <свистит> Нет, такие люди обычно так говорят. Они не реализуются, они работают. Люди, ну какое они реализуются? <свистит> они шар, работают, они, шар, работают шар. они выполняют некую функцию, за которую он платят некие деньги. Да, вот они реализуют так себя, но реального ощущения самореализации, конечно, нет. Если наше тело получает вот это все, что мы назвали большим словом «жить», да, ощущением жизни, то что оно, как бы, благодарность нам выдает? Энергию. Энергию. Когда вам кто-то сообщает, я все сделаю, у меня просто нет сил. О чем он вам говорит? Вы не можете решить за человека эти вопросы, но когда вы предлагаете ему варианты <связывая> и слышите в ответ, М -м, нет, это не для меня, это не мое, не, не, мне надо просто, и он говорит вам какое-то привычное для себя пребывания, единственное, он может это делать, это его право, в конце концов это его жизнь, его тело. Но вам не надо пребывать в иллюзии, что этот человек проведет время так, как он обычно проводит и получит энергию, потому что иначе бы он ее уже получал, он так все время проводит время и сделает то, что вы просите или ожидаете, что он будет делать. То есть, пожалуйста, не поддерживайте в своей собственной голове иллюзию, которая поддерживает у себя, у себе этот человек на тему его будущей активности и его какого-то будущего участия в каких-то ваших проектах. Почему я так говорю? Потому что в любом деле, будь то семья или команда или организация, вы имеете результат по минимуму самого слабого. Запомните это раз и навсегда. И если вас интересует большое дело, вы собираетесь на большой корабль большую команду, вы обязаны подойти достаточно трезво к подбору этой самой команды, потому что ваш корабль в обратном случае никуда не доплывет. Делаем вывод, если вы не ощущаете в себе энергии, то, да, надо смотреть тело. да, надо посмотреть за тело. Следующее, что это само, да, вот само, само тело. Тело вижу. Однозначно, что еще заметно по что в них приведет.